здравствуйте дорогие мои давайте опять погадаем на воске что же нам Сначала мы так делаем. что же нам воск расскажет подскажет давайте попробуем очередной раз получить какую-то информацию скажем так, из информационного поля Земли. Такие две фигуры похожие на два ангела. Что такое два ангела, дорогие мои? У кого есть брат или сестра, может быть, это подсказка. Начнем, как всегда, как всегда я начну с темы денег. Если тема денег и первый ведет и, и вылетает ангел, и Марс я тут вижу, то есть вам могут помочь чем-то ближайшие. Ну давайте с момента, как вот вы смотрите, 2-3 недели вот примерно этот период будем смотреть. Ангел это помощь умерших предков и вообще каких-то светлых сил. Марс – это мужчина, раз, делаем раз, э, расшифровку, делаем того, что мы видим. Дорогие мои, если вы видите свои какие-то символы, фигурки, это значит вам подсказка. Если вы видите какие-то буквы, вот сейчас смотрите, как развернулась буква «Л», да, буква «Л». То ли «Г», то ли «Л». Э, ну, «Л» было точно. <coughs> Леонид, Лариса, какие там имена у нас еще? Значит, смотрим, где наши деньги. Вы смотрите, как вот раздробленно раздроблено лежит тема денег. Поэтому поэтому я бы сказала, ваши деньги э, как-то находятся в ближайшее время ближе к теме семья, дом, мой дом, моя крепость. Что это значит семья? Это родственники, это умершие предки. Могут дать какой-то необъяснимый толчок в ситуации. И как будто что-то вот, какой-то вторник летает. И Марсы, и вторники тут в помощи, скажем так, объерчения, активизирования тема э, прихода денег к вам. Тема отношений, смотрим Ну, скорее всего, отношения какие? Это любовь. Вот вижу, вот сейчас я вижу крестик и перевернутая то ли Венера, то ли Меркурий, когда сложно улучшить отношения. Что значит улучшить отношения? Но если у вас что-то с постоянным партнером немножко остановилось в теме именно любви, любовной энергии, то, скорее всего, полторы недели еще что-то будет невнятно, сложновато. Сложновато, может, и не надо форсировать тут. Может быть, каждый уходит в свои какие-то темы, в изучение чего-то. И не надо упрекать вам, возможно, другого человека раскачивать на какую-то пламенную любовь. Я бы так сказала. Тот, кто еще не познакомился, ну может быть, но ближайшие 6-8 дней не стоит пока знакомиться, потому что еще как бы для вас, вот тут пока законопачены эти ворота, на них висит замок, и ближайшую неделю, наверное, не надо этот замок открывать, а потом он откроется. Прям вот я вижу перевернутое сердце и что-то такое похоже, то ли замок, то ли что, сбоку висит как довесок, то есть оно вниз тянет. Что-то должно произойти вне темы любви, чтобы вы были готовы может быть, к встрече с новым партнером или с партнершей, но вы будете другая, вы будете другой. Скорее всего, какая-то будет более лояльность, может быть, через внутреннее, ну, не страдание, а какую-то грусть, вы больше будете обращать внимание на людей, кто к вам подходит, кого вам подводят, и, может быть, тогда что-то получится. Теперь смотрим помощь. Есть ли помощь? В этой истории ну конечно как я уже сказала помощь идет со стороны э, лю, э, членов семьи или бывших членов вашей семьи может быть это родственники которые живут далеко прям две фигурки отъехали отплыли может быть это люди которые живут в другом государстве Но что значит помощь если она вам очень необходима может быть стоит вот уже кошка кошка к нам близит сейчас момент я запущу чтобы она нам съемку не прерывала ну что тебе надо вот то есть возможно если экстренно вам нужна как-то ну вообще помощь тут могут впрячься ну тихо-тихо могут впрячься какие-то родственники тут подсказка есть если смотреть связано ли это с работой какая-то помощь ну я думаю что пока что нет на что надо обратить внимание надо обратить внимание вот давайте перейдем действительно к теме работы переходим к работе смотрите сегодня крестики у нас выходят крестики в крестике, то есть я вижу вот как будто изображение то ли бегемот то ли слоник что-то сдвигает в этом крестике пытается сдвинуть может даже кот толстый старый жирный ну вот как вариант почему-то старый не знаю почему то есть сейчас период когда вы пытаетесь что-то сдвинуть сдвинуть но у вас ощущение что вы стоите на месте такой может быть эффект ничего страшного тут надо пересидеть переждать какой-то период и у вас все получится давайте еще посмотрим подсказки в этой теме в этой теме на что обратить внимание. Обрати внимание, ну, наверное, обрати внимание на свою внутреннюю целостность, то есть обрати внимание, найди покой точку спокойствия внутри в ту то, точку свою самоуверенности и тогда не будет вот этих э, ощущений жаления себя и попыток сдвинуть может быть большой объем какой-то несколько моментов то есть я бы хотела что вам подсказать что тут подсказка на что больше две темы сейчас одновременно не тени крестик это две ну две скажем так две части Состоит, крест состоит из двух частей. Вот эти две части тени, больше не взваливай. Или если что-то навалилось, отодвинь это на через месяц. Я бы вот так сказала. Теперь переходим к теме счастья. Счастье, счастье ну где? Ну, счастье ближе, наверное, через два месяца, так если глобально смотреть потом может быть у вас сейчас идет ощущение потери счастья или у вас как будто кто-то отбирает это счастье но мне кажется внутренне вы хотите какой-то свободы сейчас я закрою закрою то есть ваше счастье может быть в ощущении свободы или в получении свободы или вот Внутренняя, как вам не хватает сейчас внутренней свободы. Может быть, это такой, такой позыв определенно в какой-то, как сказать, сейчас правильно сформулирую. Может быть, это позыв в, таком, в отдыхе, в каком-то активном отдыхе, дорогие мои. Вот кто смотрит это видео, вам идет подсказка, что надо отдохнуть в этот момент именно физически, именно рядом с природой. И, и тогда у вас будет после этого... И ответы найдутся на многие вопросы. То есть будете, вот так вот как-то легче все придет, что-то сдвинется. Я вообще скажу, что немножко тут на застой похоже. Когда кресты выходят, у человека застой, застой. И внутренняя грусть, и внутренний какой-то конец света. Счастье где? Есть ли тут счастье, дорогие мои? Про счастье я уже вам сказала. То есть счастье внутри, оно в вас есть, но пора его освободить от какого-то хлама. Если к вам подходит мужчина, сейчас про Марс скажу, который хочет вам помочь, но ну, реально, может быть надо принять его помощь и поверить этому человеку, но если вы сами хотите подойти к мужчине и просить его о чем-то, то, возможно, ближайшие пять дней это не лучший период. Вот тут так вот есть, вот тут такой момент есть. То есть хочу сказать, сейчас вот, судя по вот этой раздробленности где-то, это говорит о том, что один в поле воин, ты сам за себя отвечаешь, сама за себя отвечаешь. Чем больше ты будешь перекладывать в ближайшие две недели, три на кого-то и очень сильно надеяться, ну, без вот безответных обещаний, то с этого может быть плохо, что получится. Про мужчину я вам сказала, если мужчина идет навстречу и подсказывает, что-то хочет помочь, вначале был Марс, значит, тут да. Но именно не который человек, который говорит, я там тебе через сто лет помогу, нет, здесь и сейчас, или хотя бы сегодня и завтра, и все. Что вам ангел говорит? Э, ангел говорит, что, возможно, последние три месяца или три недели, я тут вижу три, но не знаю, как вот по временам, по времени тут вам так сказать, то, что я не конкретному человеку сейчас прогнозирую, отливаем мы воск, а вот немножко общий такой космос, тоже в общее поле Земли. И поэтому я хочу сказать, если вы последнее время не хотели меняться в связи с какой-то ситуацией или в связи с требованием, допустим, вашего рабочего коллектива, или с какими-то требованиями от вашего города, где вы проживаете, то это плохо. Пора в себе что-то сдвинуть и пойти навстречу. То есть какие-то цепи внутри, запреты, это как бы подсказка ангела. Вот... Надо их рвать, разорвать, вот чтобы свобода была, свобода в движении, вокруг много воздуха было, вокруг вас. И вы могли, могли себе сказать, я свободная, я свободный, я вот могу и так, а может быть сейчас возьму отпуск и куда-то поеду и буду отдыхать, если это возможно. И еще подсказка ангела. Ангел говорит... Сейчас все твое счастье вокруг тебя. Сосредоточься еще на близких людях, сосредоточься на ближнем круге, с кем ты проживаешь. Вот тут э э э ангел говорит, обрати внимание, может быть, через них, то есть ради них ты сможешь в чем-то измениться. Давайте на хорошей ноте что значит измениться? Может быть, кому-то пора бросить курить. Может быть, кому-то надо меньше тусоваться. И обращать внимание на друзей и подруг, которые тянут вас потусоваться. То есть, вот что-то в себе надо, может быть, скорректировать, застабилизировать. И пусть так оно и будет. А то нам кошка опять что-то хочет сказать. Пусть так и будет.